Вау! Ес! Yes. Сечевушечка МВ вообще балдёж. Воу-воу-воу-воу, хорош, брата-братья. В мобайл что, обнову вышло? А какого Виталия я еще не сам? Здорово, мужские мужчины! Ну что, новый боевой пропуск подъехал, а за ним и другие потрясающие ништяки. Вы только гляньте на этого Гоуста, как по мне, он просто пушечный, единственное, на него рюкзак не надевайте, а то будет полный трешак. Ну что же, давайте глянем на наше новое чудо, появившееся в пистолет-пулеметах, Агр-556. что? Серьезно? Как по мне, это Пукачел злой, а не эта пушка. Агр даже как-то не звучит, что ли? Ну или это все из-за того, что мы с вами знаем, что это АУК? КСочки, привет за это. Так вот, как мы помним, там он был в штурмовых винтовках, а в колдушку его запихали в пистолет пулеметы. И в принципе это действие имеет место быть, потому что в реалаве АУК выпускается со стволом 508 мм и 407 мм. Благодаря этому данный австрийский образец может быть как и ППХ, так и штурмовкой. Ну раз у нас его закинули в пистолет-пулеметы, давайте двигаться тогда в этом направлении. Что меня приятно удивило в ходе прокачки этого коня, это то, что уже на 36 уровне можно сделать из него серьезного ассистента по огорчению Покачелов. Немножко взглянем на сборочку. Мастхевную обмотку рукоятки ставим, калибр 5.56 на 30 маслин не забываем, с дефолтным магазином дольше убивает, поэтому я отдам предпочтение этому боезапасу. Приклад легкий, лазер ми-5 и ударная рукоятка. И в принципе все. Уже вот этого будет достаточно, чтобы дальше апгрейдить аук до максимального уровня. В этой переходной сборке потом можно будет только тактический лазер поставить на quickscope, а в остальном все довольно-таки приятно. А Гуша очень хорошо кушает противников, и при этом без особого труда можно контролить отдачу. На средних дистанциях нормально себя ведет и я бы даже сказал стабильно. То есть этой сборке можно дать название Стабильный мужчина, потому что у нас плюс-минус сбалансированная, без каких-либо экстремальных бафов и нервов пушка. В отличие от следующей сборки, которая подойдет киберспортивным брата братьям, называется она «Фаст, Пацан». И по сути тут даже останавливаться долго не надо, потому что кто за мной следит, шарит про что эта сборка. Но все же, для тех, кто недавно я объясню, суть этого сетапа в максимальном бафе скорости прицеливания, соответственно и подвижность повышается. Важно помнить, дорогие брата-братья, что отдачу здесь придется неплохо так контролировать, а также лучше исключить перестрелки на повышенных средних расстояниях, ибо есть риск того, что вас перестреляют и огорчат. Но чтобы не огорчаться, сделай сальтушку и открывай канал 9,5 пальцев. Брата-брат -брат Ростислав принесет тебе кинофильмы с нагибаторскими катками в королевской битве. Расскажет про олдовые комплекты, с которыми отцы покоряли рейтинг. Запусти стрим и поговори с тобой по душам. А также не пропусти у братушки очень часто релизятся конкурсы. А в данный момент с таким крутым БП это вообще актуальненько. Поэтому, let's go к моему брата брату Ссылка на канал в описании. Что хочу сказать про АУК, мужики. Берите и пользуйтесь им, пока его не пофиксили. Сейчас он очень сильно напоминает бафнутую на ХГ-40, когда с ней на официальном чемпионате мира бегал каждый второй. Хорошо, что эта эра прошла, сейчас будет имбовать АУК, поменять мое слово. На момент записи этой киноленты я еще успел побегать в рейтинге с этим эксклюзивом, но дайте еще 2-3 дня, и в рейтинговых боях будет просто не протолкнуться. Все будут обкатывать данную приблуду. И это хорошо на самом деле. Люблю, когда в игру добавляют пушки, особенно хорошие. АУ пока что является такой. Не знаю, что с ним будет позже, но сейчас он очень приятен. Учитывая то, что с ним можно катать в рейтинге на 36 уровне прокачки, он быстро залетит в комплекты к большинству игроков. братья, вот что я еще вам рекомендую. Не обязательно копировать сборки полностью, которые я вам предоставил. Лучше вы возьмите их за основу и видоизменяйте под себя. Если кто-то еще не очень хорошо контролит отдачу, улучшите контроль модулями. Кто-то хочет перестрелок на повышенных средних дистанциях, поменяйте ствол и так далее. Двигайтесь в этом направлении, брата братья И обязательно, просто без лишних промедлений, черкани свое сообщение в комментариях, какую сборку ты забрал или взял за основу. И пока ты это пишешь, лови рандомные комментарии. а за ними топовые. Кстати, мужики, задавайте свои вопросы что интересные, чтобы рубрика «Ответы для братишек» жила, а то что-то там ничего интересного я не нахожу пока что. Давайте не спите. Хочу сказать большое спасибо мужчине с ником Инферно за то, что оформил спонсорку на мой кинотеатр. Благодарю тебе, врата-брат. Обязательно напиши мне в Дискорде. Кстати... Если кто-то думает, что мой конкурс на мерчуху закончился, то это вообще не так. Он будет идти ровно до тех пор, пока не найдутся все победители. Подробнее узнать о моем конкурсе ты сможешь в моем дискорд сервере. И, кстати, вот еще что. Мужчины под прошлой кинолентой выбрали очень интересный вариант будущего киноматериала. Конкретнее они выбрали правдивую песню про Call of Duty Mobile. Мне, если честно, этот вариант тоже очень пришелся по душе, и поэтому, если ты хочешь поучаствовать в моем клипе на будущей взрывной шлягер, то, опять же, приглашаю тебя в мой дискорд сервер, где я заранее напишу, что нам нужно будет оснять, а также черкану ID комнаты, в которой будет твориться этот движ-движ. Заранее, сорян, брата, братья, точную дату сейчас сказать не смогу, скорее всего, это будет вот накануне. И поэтому, чтобы не пропустить такой тузыч, вырывайся на сервер брата братья из дискорд-сервера, черканите в комментариях, вас бот там не обижает. Если обижает, то он таких чертей у меня тогда получит. Ну и, конечно же, ловите музычку. Сейчас узнать, я буду рядом с тобой Пока еще не поздно, можешь супер стать И побеждать всех с братвой 20к, так близко, 20к, так рядом для тебя Все фильмы до последнего дня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 обо мне сейчас узнать я буду рядом с тобой пока еще не поздно можешь суперолом стать и побеждать про 20к так близко 20к так рядом для тебя все фильмы до последнего дня. Маики на фильмы иногда дебильны, но тебе спасибо то, что смотришь меня. 20 к так близко.